Друзья, всем привет! Прошел дождь наш долгожданный, который мы так долго ждали, к которому мы так долго готовились. И вот пришли посмотреть на нашу траву. И, ну, в общем, конечно, мы с Сережей еще те знатоки. Мы в погоне за тем, чтобы успеть быстрее высеять траву, забыли совершенно о том, что на нашем доме была снята водосточка. Там, когда крышу ребята подшивали, они забыли обратно водосточку эту поставить. Но я думаю, что многие из вас догадались, что произошло. В общем, вот в этом месте, вот где ровненько все высеяно, оно так и осталось, мы, естественно, уже водосточку повесили. Но мы о ней вспомнили, когда уже пришли сюда и увидели. Вот эти вот реки от нее. В общем, смотрите, половина травы, которую мы высеивали, ее просто вот так вот смыла. И даже канава образовалась. Вот мы только сейчас повесили водосточку. Мы просто забыли, вот реально забыли. Естественно, с этой стороны то же самое. Вот, только повесили. Стекала здесь, и вот образовалась такая канава. Смотрите, вот тут все смыто, смыто водой. И вот как это выглядит. Здесь густо, здесь пусто. В общем, сейчас очень... А вот здесь вообще ее нет, смотрите, все смыло вот такими кусками. Так что... так что в ближайшее время нам предстоит здесь снова наводить красоту и переделывать, досеивать. Ладно, а сейчас мы решили немножко поехать прогуляться в парк. Выехали с детьми в парк, пользуемся теплыми солнечными деньками. И посмотрите, сколько школьников попривозили. Давно мы здесь не были. Последний раз в прошлом году. В этом году как-то не, не заезжали сюда, хотя парк рядом находится, в принципе, с нами. Это яхт-клуб. Здесь только много спать сегодня. Сегодня пятница. Вообще думали, приедем рано, людей будет мало Все равно 11. О, мы же барана видим Вот и сразу нашему вниманию Смотрите, баран Все его гладят, ладно, мы позже Немножко подойдем к нему а, Ух ты Сцену строят Не было тут такого раньше, никогда Не слышала, не знала об этом, интересно Так, где мои? Вот мои пошли покупать еду Покупайте, покупайте. Идемте на мостик, посмотрим. Идем. Давайте пройдемся. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, посмотрите, как красиво тут все сделано. Что-то оказывается, такая территория огромная. Смотри, как там красиво. Ой, какая бабочка. Можно по ступенькам спуститься. Вот ступеньки, пойдем и тебе. Пойдемте спустимся. Сережка, держи, его. Сам? Марк, ты так просто не бросай, пожалуйста. Он должен видеть. Там лебедь, там лебедь. А он увидел прекрасно. Мама, мама, ой, мама, да аккуратно, только в воду не упадите. Держите Яна. Ой, какой красивый лебедь. Так вы, пожалуйста, не так много понемножку бросайте его. А в какую цену это еда, пакет? 25 гривен. Янечку дайте побросать. Боже, тут даже для взрослых приятно Паму кормить лапки. такую красоту. Паму лапки! Лапки, конечно, а как же, у него обязательно лапки есть. Ай, какая красавица, небеса. Ой, лапочка такая, она мокрая. Папа, Мама, а я Смотри, я думаю, они могут кусаться, поэтому очень близко как-то, наверное. Папа, мы кривые. Да, Вчера мы видели огромных. Мы с папой сюда заезжали. А, здесь они здесь просто, ну, наверное, в раза в два, в три были больше. Ой, ой, ой, ой. Не бойся, не бойся. Вот, возьми на солнышко. Смотри, как на лапку Морковку Думаю, морковку будет с Да, вижу, вижу. Вот и наша морковка пригодилась. Смотри, с удовольствием, да? Я не Янечик, ты уже много не надо. Сейчас она будет, сейчас она эту доест и возьмет ту, которую ты бросил. <мес> смотри, смотри, видишь, лапками взяла. Плямкает приятно. Мама, лебеди там. Да, там лебеди, вот утки, смотри, как красиво плывут. Там целая стая. Такие жирненькие, Сереж. Ты видишь? Ренат, а ты хотел перышки собирать? Тут столько перыш. Ты туда не добросишь давай, Не добросишь, да. Ну давайте, может, пройдем дальше. Так смотри, что интересно. Они сделали вот эти островочки, оставили деревья, провели там полив и высадили можжевельник. Да. Ты видишь, какой все класс? Камня положили, агроволокно положили. А, смотри, там дальше, на вот тех островочках, да. там какие-то домики, что то Мама, стоят. А, ну, домики для этих. а, для лебедей, Камень. точно. Для луток. Мама, а кого мне кормить? Сейчас ты спрашиваешь, кого кормить, потом будешь спрашивать, где взять еще еды. Красиво. И все равно утки, лебеди тусуются там, где люди. Приучены, не боятся людей вообще. Ты ж бояться там где идут? Такой огромный дом на воде. Это скорее всего для каких-то торжеств, правильно? Для свадеб скорее Это всего, да? Видишь, строительство пока. Угу. Ну, долго долго строит. Да. Мы сейчас идем на вот ту сторону. И пройдемся по аллее. В прошлом году не было ни одного домика. Смотрите, сколько много домиков. Это всего лишь за год. Их начинали строить вот с той стороны там за сосенками не видно, а эта сторона была полностью куста. А, это, рыбы. Да, это рыбы, рыбы, да. Рыбы, рыбы, да, ух ты, какие огромные рыбы, посмотрите, да, это, это а я думала религий, нутрия, пылось, нормальные а такие. Вот ряд смотрится. Ой, смотри, смотри, утка рыбку поймала. Маленькую. Да, только что уточка села маленькую рыбку. Смотрите, внимательно она ныряет, она ныряет да, и достает рыбку. Опять смотри. Все. Вы видите, как рыбку ловят? Снова нырнула. Угу. Тут рыбы с рыбой делается. Тут рыбьи бои. Фазан. А, это курица а, белая, это курица, да. Ну, так, ну павлин идет прямо к вам. Давайте ему еду. Давай, папа. Давай. А, а, сиренький а, сиренький. Вот а, это девочка, а, а, да? А, а, а я думаю, это вообще не она. Хотя кто его знает. Ну, нутрия, нутрия. Не бойтесь. Дай ему морковку. Марк, ты хотел покормить. Он тебе пришел, а ты его не кормишь вот тут нет только И воробушки поприлетали еще вот один выглядывает давай давай подходи подходи на обед как вы близко подходите протяни да гули гули да Яничек, гулигули. гули гули не... а что ты не хочешь пойти Серьезно? Ну, ломайте тогда мама, маленькими кусочками. Мама, смотри, кинь. А, ну тогда маленькие кусочки, да. Мама, я ему сейчас дам в лапки. лапки давай. Мама, М -м. мама, вот свою перышку бросил. Бр бр вот он тебе дал перышку свою, давай. Леп... Вот да. Прям целую морковку держит. Какой маникюр. Шикарный. Ой, говорите, какой петушок. Это петушок. Давай, бросай, бросай ему. Давай. Вот. Смотри, кушает. Ты что делаешь? Угу. Тут прям целая любовь к Серёже. Прям на руки залазила. Мне интересно, это под аренду будет? Либо это будет продавать как вот готовые жилые объекты, чтобы жить можно было? Как ты думаешь? это моя аренда. Аренда? А в Бартоломео там же, помнишь, ты говорила, отдельно дома продают. На воде. Или где? где? Мы Нет, идем? там аренда. А, тоже там аренда, аренда да? да? там все, как отель. М а, от павлины спрятались. Здесь такие красивые бетонни. Они огромные. Они просто огромные. А, -а, -а как пахнет. Трактора разравнивают, машины возят. Целое дело. Ой, это красиво очень вот это. Хорошо, давайте складывать Какой дома это будем, клад... будем, наверное, делать Настоящего павлина дома Такое количество деревьев, которые мы сегодня собрали Можно прям что-то придумать Какую-то поделку красивую Вот и мама перышко нашла Ух ты Тут, по-моему, индюк Если я не ошибаюсь Вот, смотрите, такой это коричневый индюк? Да, у него такая борода мне кажется, это и точно не Похоже на индюка. Папа! Привет, Индючок. Папа, смотри, Индюк! Смотрите, солнце искусственное. Вс вы видите. Он вдалеке в нашем городе, видите, виднеется такой арт-объект в виде солнца. Он очень хорошо виден. В темноте он подсвечивается его называют вторым солнцем у нас в городе куда им бросить еду ты хочешь бросить бросай ой как их много мне еще разговаривают красивая аллея возвращаемся обратно мы уже Возвращаемся обратно, мы уже погуляем. Бежит за нами, бежит. Мама, да. Спрятался кукарекой, то он там в тенечке. задрите, я кто быстрее побежал. Ты на ручки хочешь? Ну все, давай беру тебя на ручки. Это вообще бегают, гоняются. Давай, дико прыгай. Давайте. Ой, ты мальчик такой, у нас уже тяжеленький. Осторожно. Он кульки забирает. Баран вырывает, съедает кульки. Прикольно. Как у нас дома такая простыня. Я трогала уже. Мне ему тоже нравится, по-моему. Он так прямо аж ушки опускает. Ой, как ему нравится.